Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня у нас короткое видео о том, как интерпретировать формат LLOG. То есть как перевести видео, снятое на камеру Лейка из формата LLOG в привычный для просмотра и дальнейшей работы формат REC 709. Дело в том, что я сам столкнулся с такой задачей, когда в мои руки попала камера Лейка SL2S. Вероятно, я плохо пользуюсь поиском, но даже на YouTube, как ни странно, мне не удалось обнаружить ни единого ролика на эту тему. Попробую восполнить это упущение. На самом деле все очень просто. Компания Leica, как производитель камер, предоставляет фирменные лут-файлы для интерпретации формата lLog. Скачать их можно с официального сайта Leica. Но ссылку на эти файлы почему-то в поисковиках найти сложно. Поэтому я предлагаю ее в описании к этому видео. Итак, переходим по ссылке, скачиваем архив с файлами, распаковываем его и копируем файлы в соответствующую директорию DaVinci Resolve. Найти ее можно, если кликнуть правой кнопкой мыши на название любой папки с лутами и выбрать Reveal in Finder. В Windows и Linux это будет называться как-то иначе, но суть та же. Теперь переименовываем папку с лутами лейка так, чтобы вы могли ее потом найти в общем списке. Копируем скачанные файлы в корневую директорию LATS и обновляем список лутов в DaVinci. Для этого еще раз кликаем правой кнопкой мыши на корневой папке и выбираем Refresh. Теперь нам доступны 4 лута для интерпретации формата L-Log. Два для классического стиля, они лежат в поддиректории Classic. И два для стиля со сниженным контрастом и цветовой насыщенностью. Они лежат в поддиректории Natural. Соответственно, два для интерпретации формата REC 709 и два для REC 2020. Я работаю с таймлинией в формате REC 709. Поэтому мне остается выбрать лишь из двух файлов. Обычно я предпочитаю классический стиль. В данном случае я применил интерпретирующий лут в первой ноде. Остальные две у меня пока выключены и пока не участвуют в обработке. Собственно, интерпретация формата L-Log на этом закончена. То есть мы сделали технически корректную и точную конвертацию нашего исходника в стандартный формат для дальнейшей работы с ним. Но процесс цветокоррекции на этом, как правило, не заканчивается. Дальше мы можем настроить общую яркость, контраст, баланс белого и так далее. Также в отдельной ноде мы можем поработать с масками. Например, в данном случае я решил притемнить воду на переднем плане. Если вы работаете с плагином для имитации пленки, например, Dehancer, то яркость и контраст лучше настраивать непосредственно в нем. Для этого после применения интерпретирующего лута в первой ноде добавляем ноду с плагином в самый конец структуры. И уже в нем выбираем пленочный профиль, настраиваем яркость, контраст, черную, белую точку, зерно, блум, холейшн, винетку и все остальные параметры. Все остальные ноды по необходимости добавляем перед нодой с плагином, например, ноду с масками для воды. Обратите внимание, обычно грейдинг с использованием Dehancer позволяет получить изображения значительно интереснее и выразительнее. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно, обрабатывайте ваши фото и видеоизображения в Dehancer. До новых встреч!